Всем привет! Вы когда-нибудь задумывались, что человек, меняя под свои требования окружающий мир, добился глобальных изменений на планете? Сейчас его воле подчиняются и течении рек, и маршруты облаков, а также рост лесов. Но это влияние отнюдь не всегда положительно. Даже не задумываясь о последствиях, наша цивилизация сметает с лица Земли целые климатические пояса стирает с карт горы и озера, оставляя лишь на страницах книг целые виды растений и животных. На сегодняшний день, согласно статистике ООН, на грани исчезновения находится 4749 видов живых организмов, из которых 2430 виды животных. Подавляющее большинство уязвимо по вине человека и за последние полвека окончательно потеряло более 50% видов представителей флоры и фауны. В этом видео вы узнаете о шести редчайших животных, которые находятся на грани вымирания. Но для начала не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не упустить другие интересные видео. Снежный барс Снежный барс, или как его еще называют ирбис, таинственный и загадочный зверь, который до сих пор остается одним из самых малоизученных видов кошачьих во всем мире. Очень мало известно о биологии и экологии этого редкого хищника, а численность его в пределах современного ареала определена весьма условно. Для многих азиатских народов этот зверь – символ силы благородства и власти, а фольклор Азии полон историй и легенд об этом неуловимом хищнике. Мало кому удается увидеть барса в дикой природе, гораздо чаще можно встретить следы его жизнедеятельности. В России снежный барс обитает на северном пределе современного ареала и образует всего лишь несколько устойчивых группировок в оптимальных местообитаниях в горах Алтая-Саянского экорегиона. Численность сербиса в России составляет всего лишь 2% от мировой численности вида. Выживание снежного барса в значительной степени зависит от сохранения пространственных и генетических связей его российских группировок с основным популяционным ядром вида в Западной Монголии и, возможно, в Северо-Западном Китае. В настоящее время численность Ирбисов катастрофически мала. Популяция видов в 2003 году по различным оценкам составила от 4 до 7 тысяч особей. В 20 веке он был внесен в Красную книгу, а также в охранные документы многих стран. По состоянию на сегодняшний день охота на Ирбисов категорически запрещена. Зубр. Зубр является самым тяжелым и крупным наземным млекопитающим на Европейском континенте и последним европейским представителем диких быков. Его длина составляет около 3,5 метров, а вес достигает одной тонны. Разрушение лесов, растущая плотность человеческих селений и интенсивная охота в 17 и 18 веках истребили зубра почти во всех странах Европы. В начале 19 века дикие зубры оставались лишь в двух регионах – на Кавказе и в Беловежской пуще. Количество зверей составляло около 500 особей и в течение века снижалось, несмотря на охрану российскими властями. В 1921 году, вследствие анархии, во время и после Первой мировой войны зубры были окончательно уничтожены браконьерами. В результате целенаправленной деятельности многих специалистов на 31 декабря 1997 года в условиях неволи находилось 1096 зубров, а в вольных популяциях 1829 особей. Красная книга относит данный вид к категории уязвимых и ставит зубра на первое место находящегося под угрозой исчезновения. Калифорнийский кондор Калифорнийский кондор является реликтовым видом, дошедшим до нас через миллионы лет. В дикой природе в настоящее время они не существуют. Последние кондоры в небольшом количестве были отловлены несколько лет назад и использованы для разведения. Кондоры являются самой большой птицей Северной Америки. Его длина от конца клюва до кончика хвоста около полутора метров, а вес достигает от 11 до 13 килограмм. Еще в начале прошлого века эти огромные черные птицы гнездились в горах вдоль западного побережья Северной Америки. Наиболее резкое сокращение численности калифорнийских кондоров за 50 лет, начиная с 1880 года, произошло в результате отстрела птиц и уничтожения их гнезд. Кондоров обвиняли в нападении на ягнят, хотя птица питается исключительно падалью. А музеи хотели получить в своей коллекции шкуры и чучела этих величественных птиц. В 1960 году в природе осталось менее 60 особей а продуктивность популяции упала ниже уровня, необходимого для поддержания ее жизнедеятельности. Калифорнийский кондор был включен в список национальных памятников США, а с 1965 года с помощью общественности стали проводить ежегодные учеты этого вида для слежения за состоянием его популяции. Каждая пара калифорнийских кондоров гнездится обычно через год, а вырастить молодого птенца им удается не чаще, чем один раз в четыре года. С 1968 по 1976 года В популяции этих птиц появилось только 16 птенцов, тогда как для стабилизации ее необходимо примерно 4 молодых кондора ежегодно. Численность кондоров в природе продолжала сокращаться, и благодаря подсчетам к 1983 году их оставалось бы не больше 20 особей. Поэтому и была разработана программа спасения оставшейся популяции. Программу разведения их в неволе опробовали в течение 15 лет на его собрате южноамериканском кондоре. В настоящее время в питомниках содержится 16 калифорнийских кондоров, преимущественно выращенных из яиц, взятых в природе. Манул Манул – это хищник с недобрым взглядом и самым густым мехом среди кошачьих. Обитает в степных районах Передней, Средней и Центральной Азии, а также на юге Сибири, в основном довольно безлюдных регионах. Скрытому и осторожному манулу некомфортно вблизи людей, когда территории его обитания распахивают под сельскохозяйственные угодья, а мелких грызунов, составляющих основу рациона манула, становится меньше. Правда, пастбища могут даже улучшить жизнь этих кошек, поскольку те же грызуны становятся более доступными и численность их вблизи животноводческих стоянок возрастает. Другая проблема – бродячие и пастушьи собаки, которые истребляют манулов, обитающих вблизи загонов для домашнего скота. Кроме того, хотя отлов манулов запрещен, иногда они становятся жертвами браконьеров. Защита и исследование манулов – дело непростое. Этот вид до сих пор остается малоизученным. Зологи отмечают удивительную способность манулов затаиваться. Почуяв человека, зверь способен часами сидеть неподвижно, а серо-охристый окрас позволяет ему становиться буквально невидимым в степи из-за внешнего сходства манула с домашней кошкой некоторые люди пытаются содержать его дома специалисты однако предостерегают: зверь не может приспособиться к жизни в квартире манул не переносит высоких температур особенно зимой когда их мех становится очень густым и пушистым ведь в местах обитаниях этих животных температура зимой может опускаться до минус 50 градусов кроме того сложно защитить манула от болезней и обеспечить ему привычное питание попадая в новую для себя обстановку манул может долго отказываться от незнакомой пищи комодский варан Комодский варан – это самая большая ящерица в мире. Хищные рептилии относятся к отряду чешуйчатых, надсемейству варанообразных. Свое название комодский варан, которого также называют дракон острова Комода, получил по одному из мест своего обитания. Гигантский комодский варан – большое и мощное животное, размеры которого действительно впечатляют. Максимальная длина комодского варана превышает 3 метра, а вес может достигать 150 килограмм. Самцы всегда крупнее самок, а почти половину длины туловища животного составляет хвост. В неволе гигантская ящерица может достигать и более внушительных размеров. К примеру, в национальном парке Lion National официально зафиксированы размеры комодского варана длиной 3 метра 4 сантиметра и весом 81,5 килограмм. А самым крупным гигантом является обитатель зоопарка в Сент-Луисе. При длине в 3 метра 13 сантиметров варан весил 166 килограмм. К сожалению, в настоящее время средний размер комодских варанов постепенно сокращается из-за уменьшения количества крупнокопытных животных по причине браконьерства. Вараны вынуждены ловить более мелкую добычу, и это негативно сказывается на их росте. По сравнению с данными десятилетней давности, средние размеры комодских варанов уменьшились на 25%. Из-за деятельности человека, приводящему к ухудшению условий обитания комодского варана, самая большая ящерица в мире сегодня находится под угрозой исчезновения. Ее популяция заметно сокращается. Именно поэтому комодский варан занесен в Красную книгу. В 1980 году в Индонезии был создан национальный парк Камода, в первую очередь призванный защищать комодских драконов. А с 1991 года парк является биосферным заповедником и официально считается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотите еще больше интересного и познавательного? Тогда подписывайтесь на канал, чтобы узнать все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.